Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ольга Арзуманян, я интернет-предприниматель в сфере сетевого маркетинга. Предпочитаю матричные проекты и компании. Моя цель – научить как можно больше людей зарабатывать деньги в интернете и так, таким образом и в таком количестве, чтобы они могли удовлетворить все свои финансовые потребности и жить полноценной, насыщенной и интересной жизнью. Как видите, мы находимся на моем YouTube-канале. Мой канал так и называется ⁇ Вселенная матрица ⁇ Мой канал для взрослых стоит ограничение плюс 18. Также на всех моих роликах стоят ограничения. Я хочу вам сейчас рассказать о тех компаниях, которые заслуживают особого внимания. Это компания LS Club, которая уже 3 года как на рынке. С десятью маркетинг-планами, с шикарным обучением. Есть обучение базовое, есть vip обучение есть свое мобильное приложение LS Club, есть своя рекламная площадка, есть шикарные инструменты для онлайн-бизнеса. Вторая компания – это компания Webhar. Эта компания предоставляет полный комплекс инструментов и услуг для успешного развития сетевого бизнеса. Компания это RiverCoin с очень хорошим маркетингом, с хорошим доходом. Также являюсь партнером проекта WorldManeo. Это фонд взаимопомощи с очень хорошим доходом и с шикарным маркетинг-планом. Также зарабатываю в сообществе Рубин. Это платформа, которая... С, э, э, только э, этом, это, этот проект с очень хорошим э, видом заработка для тех, кто умеет приглашать. Добавляйтесь ко мне в Skype, в соцсети, и я вам дам полную информацию, как превратить каждый час прохождения в интернете в день. До новых встреч на моем канале. С вами была Ольга.